Дмитрий Душинов. Вальц, когда будет революция, такой постоянный вопрос. Дмитрий Душинов, ты себя лучше спроси, а не Мальцева. Мальцев свою революцию делает. И делает уже давно. И даже не с 5-го, 11-го, 17-го года, а гораздо раньше. Да? Я вам рассказывал, как этот разговор был с Володным. Это был 94 год. Я он спросил, что ты будешь делать через 25 лет. И я сказал, если сделаю революцию, буду возглавлять эту страну. Если не получится, значит, а буду ли в бегах, или в тюрьме. Тогда был этот разговор, и он, кстати, попал в точку, когда говорил, что он будет делать через 25 лет. Поэтому я свою революцию делаю, когда вот ты свою начнешь делать, вот вопрос.